Привет, друзья! Смотрите, как восстановить данные, если вирус создал ярлыки вместо файлов и папок на флешке, диске или карте памяти. SD, microSD, miniSD, Flash и так далее. Если вы не обнаружили ваших файлов и папок после того, как копировали или создавали их, не переживайте. Возможно, их скрыл вирус и вы сможете их вернуть. Как правило, такие вирусы создают ярлыки на флешке, которые подменяют ваши файлы и папки. Ярлыки имеют маленькую иконку стрелочки, в отличие от реальных файлов, но неопытный пользователь может не заметить разницы. Подключая флешку к компьютеру и привычно запуская знакомый вем-файл, вы запросто заразите вирусом следующий компьютер, если на нем не установлен антивирус. Также вирус может подменить диск флешки на ярлык. Вы можете это заметить по стрелочке на иконке. Не кликайте по ярлыку флешки, файлов или папок, чтобы избежать заражения вашего компьютера. Если вы уже заразили компьютеры, смотрите наше видео про поиск и удаление вирусов. На данный момент существуют вирусы, которые могут удалить, зашифровать или спрятать информацию с вашего диска. Поэтому в первую очередь вам необходимо вернуть ваши файлы и сразу же очистить устройство после этого. Смотрите наш видеоролик о том, как восстановить удаленные вирусной атакой данные с флешки. Далее вам необходимо провести очистку устройства так, как это мы делали в нашем видео о том, как исправить флешку. Ссылка на него есть в описании. Хочу обратить ваше внимание на то, что простое удаление ярлыков с флешки или ее форматирование не удалит с нее вирусов. В случае, если вы провели сканирование флешки на вирусы, ваши файлы также могут быть удалены или помещены в карантин самим антивирусом. Поэтому также рекомендую проверить его. Вы можете разблокировать зараженные вирусом файлы флешки с помощью командной строки. Данный способ не позволяет гарантированно очистить флешку от всех видов вирусов, но иногда может помочь сделать ваши файлы снова доступными. Для этого выполните следующее. Кликните правой кнопкой мышки по меню Пуск и запустите командную строку от имени администратора. Введите команду F и нажмите Enter. F – это буква флешки, зараженной вирусом. Введите команду Attrib F и нажмите Enter. Буква H в данной команде показывает все скрытые файлы на флешке. R убирает параметр только для чтения. S убирает параметр системный со всех файлов. Утерянные файлы, которые отобразились на флешке после исполнения данной команды, можно скопировать на другой носитель информации, а саму флешку после этого очистить, упомянутым мною способом с помощью командной строки и команды clean. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за внимание, удачи!